Йога Нидра – основные рекомендации. Вам следует весьма основательно сформулировать свою санкальпу твердое решение. От того, насколько ясной, четкой и лаконичной будет ваша санкальпа для вас самих, зависит результат вашей Йога Нидры. Будьте максимально откровенными собой. В противном случае. Санкальпа не проникнет в ваше подсознание и не устранит блок, от которого вы хотите избавиться. Вот примеры нескольких позитивных установок, которые вы можете использовать. Я пробуждаю свою духовную силу. Я пробуждаюсь и становлюсь полностью осознанным. Я полностью выздоравливаю. Выберите санкальпу в соответствии с вашими нуждами, наклонностями. Не торопитесь. Помните, что нет низших или высших желаний. Будьте предельно искренни с собой. Однажды выбранная санкальпа не должна сменяться другой до момента ее исполнения. И не ожидайте немедленного результата. Успех зависит от многих слагаемых среди которых ваша искренность и решительное намерение являются наиважнейшими. Практиковать йогу-нидру лучше всего в удобной и чистой обстановке в закрытой комнате и при нормальной температуре. Избегайте внезапных перерывов. Побеспокойтесь заранее, чтобы вас не потревожили во время практики. Идеально практиковать в полумраке, так как полная темнота погружает в сон а яркое освещение чрезмерно активизирует бодрствование. Помещение до занятий следует хорошо проветрить. Избегайте сквозняков. Если йога-нидра совершается на открытом месте, необходимо укрыть голову и тело, чтобы избежать любых физических воздействий. Если вы занимаетесь йога нидрой с вашими коллегами-практикантами, Избегайте случайных прикосновений, выдерживайте определенную дистанцию. Одежда должна быть легкой, удобной, комфортной и желательно просторной. Учитывайте, что температура тела в процессе его расслабления понижается. Его нидру практикуют ежедневно, в идеале в одно и то же время, рано утром между четырьмя и шестью часами или вечером, перед отходом ко сну. Практикуется йога нидра на пустой желудок или спустя три часа после еды. Лучшая поза для йога нидры – шавасана, поза трупа. Эта поза сводит к минимуму побуждение чувств. Постелите на пол тонкий и плоский матрас и ложитесь на спину, позвоночник ровный. Руки ладонями вверх лежат расслабленно вдоль туловища. Ноги лежат ровно, стопы слегка расставлены. Чтобы успешно продвигаться вперед в йога-нидре, не концентрируйте внимание, будьте расслаблены, естественно и сохраняйте душевный покой. После завершения практики йога-нидры, позвольте себе немного прийти в себя, еще немного полежите, побудьте в тишине своего ума без мыслей.